Меня зовут Виктор Бандалет, я являюсь основателем системы Business Chance Pro. Я являюсь экспертом в автоматизации, я являюсь экспертом в рекрутинге сетевого бизнеса через интернет, авто автоворонок, маркетингу, продвижению и многое-много -много вот в этом именно направлении. И сегодня я хотел бы затронуть прикольную тему. Я бы не сказал, что я буду в ней разбираться глубоко потому что я не являюсь например силен в копирайтинге но я вам расскажу такую фишку которая позволит вам не имея навыков и не углубляясь в знание копирайтинга очень круто писать текст да то есть и выстраивать отношения на клеточном уровне с вашими клиентами с вашими кандидатами Вот, ребят, и вот у меня сегодня вопрос, вот если вы могли видеть заголовок этой трансляции, вопрос в названии трансляции, вы умоляете прийти к себе в бизнес или вы все-таки строите отношения? Вот ответьте мне на этот вопрос. И будьте честны не со мной, да, то есть, а будьте честны в первую очередь с собой. Потому что вы сейчас можете мне сказать, якобы я строю отношения, но если я сейчас загляну к вам на социальную страничку, да, то есть в социальную сеть, в профиль, неважно, там это Instagram, фейсбук, вконтакте, либо еще где-либо, где можно постить различные картиночки, либо писать контент на своей странице, я сразу же скажу, вы умоляете человека прийти к вам в бизнес, либо вы все-таки строите отношения. Поэтому... Если вы смелы, да, то есть если вы дерзкие и уверены в себе, можете прямо здесь в чате написать, насколько вы, вы умоляете, либо вы все-таки строите отношения. И, кстати, тот, кто не поставил лайк, давайте поставим лайки, и чтобы поддержать, сделаем репост на, к себе на стену, чтобы нам было веселее, нам было ценно то, что вы нас смотрите. Так вот, ребят, если вы посмотрите на свою страничку, и если вы увидите захламленную свою стену своей компании, своей продукции, всякими реферальными ссылками, призывами к действию «Купи у меня», «Приходи ко мне в команду», и название название моей сетевой компании, моя компания самая лучшая, это означает, что вы умоляете человека, ну пожалуйста, приди ко мне в компанию, вот в мою компанию, которую у меня есть сейчас, я тебя умоляю. Да? То есть, а почему, почему вы умоляете? Да все очень просто, ну то есть, почему это называется умоляние? А все потому, что вот, вот вы не понимаете самых простых, простых вещей, те, которые... Постоянно постит информацию о своей компании. Ребят, вот взять нормальную, адекватную сетевую компанию, которая уже на рынке продолжительное количество времени. Год, два, три, пять, десять, пятнадцать, двадцать, тридцать лет, например. Взять рынок СНГ, взять одну социальную сеть ВКонтакте. Десятки тысяч партнеров, дистрибьюторов вашей компании делают то же самое, что и делаете вы предлагаете тот же продукт, который предлагаете вы, предлагаете бизнес-возможность, они предлагают ту, ту же бизнес-возможность, которую предлагаете и вы, почему же тогда люди должны прийти к вам, и поэтому вы умоляете, ну пожалуйста, ну вот смотри, нас десятки тысяч человек, ну возможно ты на моей стене увидишь Какую-нибудь картинку, супер-мега уникальную, не такую, как у всех у них. Вот совсем другая баночка, возможно, там новогодние гирлянду вы поставили на этой картиночке, чтобы вот именно вот, вот ваша картина и, и картинка продукции их зацепила, и они купили именно у вас. Ну, ребят, ну, ну хорошо, может какая-нибудь жертва такая, знаете, пострадавший, который по интернету вот так вот бежал, полуздыхающий клиент либо полуздыхающий партнер и он увидел вашу картинку и вам повезло вы, вы, вы получили клиента либо вы получили полумирающего партнера которого опять же научите ну давай Сделайте профиль и давай, каталог там выкладываю электронный каталог, картинками засыпь все. Забомби э, свое окружение, своих друзей вот этими картинками, каталогами, продукцию. И они у тебя тоже, вот, вот какой-нибудь такой пострадавший муравей какой-нибудь купит у тебя продукцию. И ты дублицируешь меня, ты, ты повторишь меня. Ребят, и сколько вы будете этот бизнес строить? Ну, если серьезно, если вы, конечно, бизнес пришли строить, на самом деле. Потому что, я думаю, ну, вот чек, например. Для того, чтобы, например, самый идеальный фрагмент, да, то есть, вот для того, чтобы партнер, не партнер, а человек себя комфортно чувствовал в мировой экономике, то есть, была проведена определенная статистика, что ему достаточно зарабатывать 10 тысяч долларов в месяц. 10 тысяч долларов в месяц, если человек зарабатывает, он себя считает полноценной личностью, вполне самодостаточной, которая может себе позволить практически все в своей жизни. То есть, ну, хочет он дом, но ну, окей, либо год откладывает, ну грубо говоря, либо два года откладывает, половину той же суммы, да, то есть и тем самым он сможет себе позволить хороший дом. Хочет себе машину, например, полгода он имеет хороший, хороший автомобиль салона, имея 10 тысяч долларов в месяц, он может себе позволить путешествовать, да хоть каждый месяц он может себе позволить путешествовать в разные страны мира купить, да хоть что да хоть все вы можете купить за эти деньги, да. Есть 10 тысяч долларов, вы можете заставить эти 10 тысяч долларов работать на вас, инвестировать куда-то, чтобы деньги делали деньги. Ребят, согласны со мной, кому было бы достаточно 10 тысяч долларов в месяц, для того, чтобы себя чувствовать полноценно самодостаточной личностью? Да, то есть не 100 тысяч долларов, как есть сейчас, супер мега гуру который учит и который якобы зарабатывает эти деньги не про, не про миллионы долларов там а вот 10 тысяч долларов в месяц кому было бы достаточно для того чтобы например делать 10 тысяч долларов по статистике ну исходя из вашей конечно сетевой компании каждая сетевая компания выплачет свой а, а, свой например там процент товарооборота но Среднестатистически считается, что 10% компания чистыми выплачивает со всего работа, который человек делает. Да, То есть, хоть в некоторых компаниях пишут там 20, 40, 60 и многое-многое другое. Да, есть там различные фишки, вознаграждения. Но в целом, если собрать всю структуру и получать свой личный доход, смотрите, 10% для того чтобы зарабатывать 10 тысяч долларов нужен товарооборот приблизительно команды 100 тысяч долларов, да? долларов для того чтобы адекватно понять а что это такое товарооборот 100 тысяч долларов если взять активных людей команду активных людей которые хотя бы будут делать 100 долларов товарооборот да? то есть 100 долларов товарооборот это вам достаточно тысячу человек тысячу человек, ребят, я вам план целый расписал, ребят, тысячу человек, которые будут делать 100 долларов товарооборот, хорошо, возьмем обычное адекватное действие, тысячу человек вы каким образом привлечете, постя баночки, ходя по списку знакомых, умоляя, там делая холодные контакты, раньше это возможно было сделать, когда не было интернета, раньше это можно было сделать Потому что раньше были голодные к новым возможностям и искали постоянно дополнительный доход и какие-то бизнес-возможности во времена кризиса. Теперь все в интернет зарылись. если вы не предложите бизнес, предложит кто-нибудь другой. Да? То есть либо они в пирамиду какую-нибудь будут, либо в хайп, где есть кнопка-бабло и многое-многое другое. Но тысяча человек, ребят, 10 человек, партнеров активных благодаря интернету. Партнеров. Это максимум год, максимум, максимум год вашей работы. Год работы, тысячу человек. Даже если вы будете обычными методами строить через интернет, через выстраивание отношений в социальных сетях, вот которым, например, я самым элементарным вещам обучаю через продающие скайп-консультации, для того, чтобы, например, тысячу человек, активных партнеров появилось, необходимо провести две тысячи консультаций. 2000 консультаций. Да, 2000 консультаций. Даже если таким обычным методом и поделить на 12 месяцев, да, сейчас мы просто просчитаем, 2000 консультаций, 2000 консультаций поделить на 12 месяцев, это получается 166 консультаций, 66 консультаций в месяц. В месяц. Ну, это нереально, да, поделить на 30 дней, например. Ну, хотя как нереально. 5-6 консультаций, консультаций в день. 5-6 консультаций в день. И это с теми людьми, которые уже настроены строить бизнес. То есть, это целевая аудитория. 5-6 консультаций в день. Когда я пришел в этот бизнес, сетевого маркетинга. И когда моим наставником и спонсором был Артем Нестеренко, ну, может это уже не, не всем там секрет, да, то есть, э, чтобы не скрывать. У нас не было такого понятия мы строим бизнес через интернет. Окей, давайте в офлайн, И вот он обучал, то есть ребята, давайте используйте свой список знакомых и давайте проводите встречи по 5 по шесть встреч в, в день. И это с окружения, со списка знакомых и с холодными контактами. Представляете, что такое проводить 5-6 встреч, бизнес-презентации, при которых может половина не прийти, которая тебе может нафиг послать, и при которых кон конверсия это максимум 10%. А здесь 5-6 консультаций в день с, цели, с целевой аудиторией, которая будет давать минимум, минимум 50% конверсию в ваш бизнес. Окей, okay, если для вас тяжело 5-6 консультаций в день, разбейте это на 2 года. Тем самым вы будете проводить по 2 консультации в день. Да, по две консультации в день. Но тут уже стоит от вашего голода. Чем больше вы голодны, да, то есть тем э, будете вы больше делать действий. но и даже если логически подумать, то это только на начальных этапах нужно делать по 5-6 консультаций, потом это будут делать люди за вас, потому что закручивается воронка, закручивается структура до да, структурная работа и тогда уже люди начинают работать вместо вас, заменяя ваше время и ваши консультации на обычное обучение, мотивацию и так далее. <coughs> и поэтому, Ребят, вот в этом всем и отличие, да, то есть, э, сегодняшней трансляции, что я до вас хочу донести. Прекратите умолять, начинайте строить контент-план, для этого необходимо изучить свою целевую аудиторию, да, то есть, знайте, для кого вы хотите предложить ваш бизнес, кто ваш идеальный аватар, то есть кто ваш идеальный клиент, кто ваш идеальный партнер, кого вы хотите видеть в своем бизнесе, не то, потому что вам так сказали на конференции, не то так, потому что вам сказали на каком-либо обучении, а то кого вы хотите, то есть вот вы кого чувствуете. Раньше я понимал, блин, я хочу сетевиков к себе в бизнес, но офлайн методами строить, например, бизнес с предпринимателем сетевого бизнеса очень сложно. То есть вовлечь человека в свой бизнес через онлайн, через интернет. Строить бизнес сетевиками намного проще, чем с мамами в декрете, с людьми, которые ищут просто дополнительный доход, либо бизнес в интернете, потому что там больше халявщиков, чем адекватных людей, и их еще нужно переубедить, что сетевой маркетинг это хорошо. И поэтому я всегда нутром чувствовал, что сетевой... Эм предприниматели сетевого маркетинга это э, самая лучшая моя целевая аудитория и я хочу с ними строить бизнес и пришел тот момент когда все-таки пришел полностью в интернет и, и я научился с ними работать да то есть я научился интернет продвижению и я понял что да вот она мечта моя и действительно сетевиками строить бизнес намного намного проще чем с кем-либо другим и поэтому я знаю эту целевую аудиторию потому что я сам сетевики знаю с какими проблемами я сталкиваюсь сталкивался раньше в чем я нуждался, какие у меня боли были, и как я их решал, либо какие я решения искал, и тем самым я, я понимаю, что нужно моей целевой аудитории, какую информацию, какой контент для него использовать, для того, чтобы эти люди начали за мной наблюдать и выстраивали... От, э, хорошие отношения ко мне, да, то есть, и э, поднимали в своем лице меня как личный бренд, как эксперта, как авторитета в какое-либо э, направлении, и тем самым люди потом приходят ко мне в бизнес да то есть интересуются постоянно каком-то бизнесе как тебе попасть и так далее и так далее и так далее и вот когда люди вот представьте либо вы потерпевшего вот такого вот либо своего дядю Васю, который еще после работы постоянно пиво пил около телевизора футбол смотрел до да, которого вы все-таки как-то смотивировали строить бизнес либо к вам, когда к вам приходит человек который сам поинтересовался бизнесом и который уже имеет опыт опыт хоть какой-то в построении сети хоть и не было какого-нибудь результата что эффективнее дядя Вася, который пьет пиво либо пострадавший такой чувачок, который мимо вашей социальной сети проходит. Либо все-таки человек, который хоть какой-то опыт уже имеет в сетевом маркетинге. Неважно, зарабатывает он, не зарабатывает. А со временем уже даже приходят те люди, которые имеют хорошие структуры. Ну и это конечно логично, потому что если вот э, человек уже достигает какого-то ранга. И у него есть нормальная структура, но не в тупике. И если у, для них есть возможность перейти с командой в какой-нибудь другой бизнес к сильному наставнику и в хорошую компанию, которая доведет их до результата, но ну, смысл не воспользоваться. То есть зачем быть зом, зомбоящером, который. Нет, я вот, я вот. Я вот в этой компании до самой смерти и пофиг, что я тут вот, вот прокрастинация в этот стеклянный потолок вопрос и не буду достигать результата, но я тут построила команду. Но если у вас есть команда адекватная, которая идет за вами, и если вы пришли строить бизнес, значит меняйте свои взгляды. И судите потому, что вам нужно расти, а не просто какие-то предубеждения, либо какие-то стеснения, либо какие-то моральные принципы вам не дают сделать что-то. Это бизнес, ребят. Играйте по-взрослому, да. То есть, вот если человек начинает какой-нибудь традиционный большой бизнес, если корабль идет ко дну, тонет. Он должен покинуть этот корабль, то есть, либо если этот корабль никуда его не привезет, а постоянно блуждает по одному экватору, но не движется по вашему направлению, нужно обычный корабль на, поменять на подводную лодку, либо на на какой-нибудь катер ускоренный, который вы пересядете и в другом направлении поедете, тем самым э, добьетесь своего результата. И вот в этом вся проблема, когда люди зациклены на чем-то, на компании, но не компания а ваш бизнес, ребят. Вы должны понимать, бизнес это вы и ваш ваша аудитория, которая за вами наблюдает. Все. И тогда никакой кризис, никакие маркетинг, изменения маркетинг-плана, никакие изменения в продукции не повлияют на вашу прибыль, не повлияют на, вообще на ваш бизнес и на ваш рост в индустрии сетевого бизнеса как эксперта. Поэтому, ребят, сегодня все. Если было вам полезно, ставьте восклицательные знаки. Рано или поздно, те, кто смотрит, постоянно эти выпуски тут даже не из-за из знаний каких-то, не из-за цифр, которые мы постоянно даем, а наверное из-за трансформации вашей макушки. Вы э мы, мы будем рады, если вы постоянно, знаете, будете, мы будем подливать э масло в огонь, и вы будете просто-просто становиться другими, другими личностями в этом бизнесе. Поэтому, ребят. Э Принимайте взрослые решения, действуйте, хватит рекламировать свою компанию, стройте отношения со своей целевой аудиторией, делайте контент-план, будьте полезны своей целевой аудитории, решайте их проблемы, и они сами будут проситься к вам в бизнес. И это будет уже аудитория в десятки раз сильнее, чем та аудитория, которая проходила мимо вашей социальной сети. Все, ребят, с вами был Виктор Бондолетов, и до следующей встречи. Пока-пока.